Америка – страна, которая наиболее подвержена таким природным стихиям, как торнадо. Именно там зарождаются самые разрушительные и мощные смерчи в мире. И, наконец, одним из самых страшнейших торнадо убийц в истории США – торнадо трех штатов, которые за три часа пронеслось со скоростью почти 500 км в час по территории длиной 353 км. Мощный торнадо обрушился на город Джоплин в штате Миссури. Сильный ветер переворачивал автомобили, срывал крыши домов, поднимал в воздух небольшие постройки. Ширина смерча достигала 1,6 километров. В понедельник 20 мая 2013 года, пожалуй, самый мощный торнадо за последние 10 лет свирепствовал в штате Оклахома. наручного водоснабжения. разрушительных торнадо прошла по Соединенным Штатам в конце апреля 2014 года и стала рекордной за всю историю страны.